Привет всех любителей видеоигр! Неожиданно, не правда ли? Ну, как бы так начать-то? Игра под названием Doodle Good его рода симулятор бога и так далее и тому подобное Вообще, хочу начать, наверное, с того, что одна очень приятная компания Написала мне на почту и предложила поиграть в свое творение Бля, не помню, честно! Первый и, наверное, последний раз в своей жизни Именно вот подобного жанра играл химия Я играл в году, так, 15 -го. Но я долго затягивать не буду Просто, ну, как бы, я благодарен им Это просто приятно Предложили поиграть Почему бы нет И я, естественно, согласился Ну, просто это очень приятно Поэтому поехали Так, что у нас тут есть? блин Турнир, артефакты, квесты, игра Допустим Ага, ого Эпизоды, тут есть и прохождение Ну поехали, четыре элемента В было только Дудулгод Дудулгод создал четыре основных элемента Earth, Из земли воссоздал планеты water, Из воды, seas, моря ocean, и океаны и загнялся за вулканы и всякие другие штуки. Из воздуха воздух. Как бы это ни было странно. Но мир оставался пустым. И тогда Дудл Год пришла замечательная идея, что если я соединю основные элементы, чтобы получить новые. И тогда он начал создавать новые элементы. So combine, столько всего может so совместить Столько, create, столько so всего создать Дуду -дуду -дуду. Там самолеты, машины Вот на этом и начинается наша игра, судя по всему О, нажми сюда, чтобы создавать новый элемент Я же не говорю, ты просто алхимик, вообще Раскрой группу, ну-ка Раскрой группу Нажми на элемент Вообще в такие игры oh, хорошо на стрим Лукан, пожар, ремонт и скандал Хороши на расстоянии. Ага, создан новый элемент лава. В принципе, примерно так и работает. Ага, вот, это открывается у нас в мире. У них выходит скоро новая игра Universe, в которую я, естественно, тоже поиграю. Демка, конечно, но но все равно. Так, группа с новым элементом. Лава. Ну, допустим, какая лава? Огонь, вода. Естественно, пар, you да? Не не Спирт. Ладно, лаборатория без спирта, помещение для экспериментов. Спирт? Я больше надеялся на это самое. Доступ новая миссии. Семена. Продолжить. Получите семена и получите награду. То есть, если... В... Ну, это вот... Это алхимик. Это алхимик, да? как? Ну, давайте. Значит, воздух в огонь. Энергия. Лень. Трудно определимо, потому что воплощает в себе фундаментальный закон сохранения энергии. А, у нас появилась синьянь-вкладочка. Ну, вот такая простенькая, но очень... За... И на... вот в свое время Она меня так затянула Бля Я просто как вспоминаю это Просто вообще А, опять лава, подожди, стоп а, Огонь У нас воздух был, огонь был, вода была Потому что мы получили спирт а, Я помню, туда нужна вода и спирт Естественно Вода и спирт будет водочка Я момент водка не бензин За городом расход выше Блин если я правильно прочитал насчет того, что за город. Ну, земля плюс вода, естественно. Да. да куда, куда. Болото иногда производит впечатление глубины. Станислав Ежелец. Было а прикольно такие эти подсказочки, всякие эти описания. Она так сильно изменилась с момента последнего, которого я играл. Так, воздух плюс воздух нельзя, да? А вода плюс вода можно. Это стопудово можно, естественно. Как это нельзя, блять? А как море я должен сделать? О, блядь, блядь, это я уже делал, хорошо. Так, земля и огонь нам нужны, естественно. Ну, стоп-удорово. Какие подсказки, Ба... ты что? Блядь, подожди. А, земля-земля. Ага, я понял. Ну, она такая более продвинутая система. Создана you. пыль. Вытираю пыль с буков-я-ю. Yo, Думаю, как я таким стал. Так, у нас появилась пыль. Доступного миссия Глина. Наверное, какая-нибудь. Пыль и вода, кстати. А где у нас пыль находится? Ага. Нет. А, пыль и огонь, может быть. Предположение. пепел Пепел новый элемент. Пессимист это кучка пепла от бывшего энтузиаста. Хорошо иду, кстати. По-моему, даже очень. Так, еще у нас делается глина? Так, воздух, земля, не знаю. Пепел, не так, Так, пепел, лава, нет. Пыль, лава, нет. Пыль, огонь у нас, по-моему, по это и есть пепел. Пепел, огонь, нет. Пепел, вода. а Пепел, водка. Пепел, спив. Как бы можно такими вот чередами. Воздух, воздух, ничего нам не даст, как я знаю. Так, земля. Что-то у нас земли, с землей ничего нет. Земля, это лава. А, лава, кстати, это и вода, да? Ведь можно попробовать О, -о, -о. камень не пар В баню со своим паром не ходит, Но ходит под парами <laughs> Отлично Такая простенькая, спокойненькая игра Мне нравится Камень, отлично Металл, Бомж, это не только скверный запах Но и 3-4 тонны цветных металлов вместе. Ух ты Интересно. Мы металлургию уже почему-то начали создавать. Так, у нас есть металл, у нас есть пар. Так, на всякий случай просто попробуем. Энергия. Энергия плюс земля. Камень. Энергия. А, энергию дважды можно попробовать. Да, нельзя. Так, я забыл, как, кстати, электричество сделать. It's... А, плазма. Почему никто не добавил, что плазма это четвертое агрегатное состояние вещества? Так, энергия вода, кстати, нет, водка нет, спирт нет. Фу -фу -фу. Что мы еще можем? У нас есть всякие подсказочки, которыми мы не будем пользоваться. Так, если... Ну, я попробовал. Так. Что я еще не сделал со стандартными элементами? Огонь-пар бесполезный, естественно. А, из поксиметал кстати, Да. Ну, естественно, okay, правой котел Сижу в интернете, чувствую запах жареной картошки А ведь я ее варить поставил У нас есть уже правой котел Но ничего нет того, чтобы можно было бы использовать с этим Так, что это такое? А, пора создавать новые артефакты А, это мы-то что уже получили, да? огонь, камень Ну, это понятно, я понял Так, а тут задание, да, у нас? Лед Создай лед. Создай семена. Блин, семена, семена. Земля-вода, кстати. Что у нас будет? Я не помню, проверял я или нет. Я забыл. Болото. А, болото, болото, болото. Где у нас энергия? Болото, энергия. Жизнь. Жизнь, как в грамматике. Исключение больше, чем правил. Так, отлично. Мы можем теперь сделать галема, по-моему. А яйцо, <смех> смерть кощея. на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке Такие описания прикольные Так, подождите, а у меня 6 из 26 групп Ну, сразу яйцо огонь Как то Как это, блядь? А где моя яичница моя, с моей старой алхимией? Без нее вообще никак не идет. Ну, давай-то. Ладно, значит, нужна какой нибудь человек или говорит, сковородка, что-то типа того. Как создать глину, блядь? Подскажите мне. Глина. Глина. Что это? Земля-болото? Нет. Вода-нет. Спирт? Нет. Земля-камень? Нет. Земля-... -по... Ну, какой-то получается. Металл паровой? Нет. Как сделать глину? Блядь. Так, подождите жизнь и камень, жизнь земля, мы пробуем, жизнь металл, мы пробуем. А, кстати, если ты хотел, то ну, призрак на любовь похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Туру туру ту ту ту. У нас есть призрак. А если призрак плюс жизнь? Зря, жаль. Так, ну правый котел бесполезно, а воздух можно энергию тут попробовать. Реакции, которые уже были открыты, более не срабатывают. Отлично. Шторм. Я создал шторм. Вообще молодец. бу -пу бум -пу бум Плазма-шторм. Плазма-парк. Кстати, плазма-жизнь. Ну, естественно, ничего. Камень. Так, мне нужна глина. Глина. Помню бы, как она делается. Что у нас, что у нас есть глина? Земля-болото мы пробовали. А, кстати, жизнь плюс болото. Блять, а что я только сейчас вспомнил об этом? Болото-жизнь. О, бактерия. Чтобы поесть йогурт с живыми бактериями, можно взять любой йогурт и есть его пальцы. Хе. Бактерия, хорошо. Так, огонь, огонь, энергия, ну, понятное дело. Так, огонь, блин, у меня с землей все очень плохо. Огонь, а кстати, если шторм, никак, да? Огонь, вода, это у нас водка. Болото, огонь, ну ничего. А если болото, и болото, допустим. Ага, ага. Ага Ага Так, бактерия Нет, нет, нет А если призрак? Тоже нет Думай, думай Я пробовал, да, да, я пробовал Металлургия никак нам здесь не поможет Воздух, камень Песок, песок, глаза можно сыпать газетами Песок Уже хорошо, у нас появляются поля Эти пляжи, пляжи э -э Песок Песок огонь, кстати Это стекло, естественно Из форточки выпало стекло Дыру временно залепили пластиковым пакетом Теперь у нас стеклопакет Так, стекло это тоже хорошо Текло, это, конечно, хорошо. Так, песок, вода. Подожди, вода. Никак. Водка, песок, спирт. Песок, камень, земля, полота. Oh, глина. О! Каждый мужчина частью глина, частью демон. И ни одна женщина не в сил вынести и то, и другое сразу. Отлично. У нас есть глина. Мы даже, кстати, задание, получается, выполнили. Молодцы. Глина. Плюс вода, мне по «Пожалуйста, никак. Болото, никак. Энергия. Жизнь». It's «Голем! Голем!» — сказал Виктор. «Вы знаете, что я железный человек?» «Я догадываюсь. А что из этого следует?» «Что вы боитесь заржаветь?» «Так, поздравляем. Миссия Глины выпала. Награда за успешное выполнение. Две монеточки». М -м, спасибо». «Чё это такое? Вам нравится играть? Да, давай». «Ох ты ж, блядь. Спасибо, спасибо». У меня, ну, блин, мне нравится, она такая Знаете, как, как это сказать сейчас? Кстати, у меня с огнем очень мало всего теперь открыто Мне нравится она oh, тем, что one... я создал человека Труднее всего прощать людям свои же ошибки ну, Вот и первый человек а, Нравится тем, что она просто залипательная Отлично, у нас есть человек То есть, если человеку дать яйцо Так, это при... призрак, сейчас будет у... смерть, да? Нет, а голем? Тоже нет А голем и призрак тоже нет Жаль, я думал будет типа смерть Ну там, сразу вспоминаю все такое Опа, волшебник, безумие колдовство Очень схоже Так, отлично Теперь мне нужен, получается, тогда, если металл ну, Инструмент, естественно Самые тонкие инструменты как раз те, которыми легче всего пораниться Отлично Так, а здесь у нас что? А, здесь у нас понятно так, и человек. Паровой котел человек. Инструменты человек. А, инструменты железа, естественно. Оружие. Оружие массового поражения. Пять букв. Стена. Так, теперь мне нужен оружие человек. Nice охотник. Indeed. Каждый охотник чья-то потенциальная добыча. Не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете. Дельфина можно создать. О, это этот, Робин Гуд. Так, мы создали охотника. А охотника и волшебник никак. Человек и охотник никак. Uh, металл человек это у нас уже был Она тут не сработает, да ведь? Да, отлично Песок человека, Земля Стекло Стекло глины Стекло земля Стекло Так, просто уже попробуем Так, что у нас еще можно с человеком сделать? Пару воздух Шторм нет смысла Призрак, по-моему, не срабатывает А если големый охотник? Големый волшебник? Тоже не uh, Человеку мы давали энергию А если человек и человек? Oh, ну понятно, слово нет По-прежнему остается самым надежным Противозачаточным средством Мы создали Ну как бы понятно Секс А я думал на самом деле будет чем-то немножко другое Но тоже неплохо а, Бактерия, болезнь Нет, как это? Как это? А где болезнь? Нет, это даже... Так, бактерия и спирт Значит энергию дадим Где у нас энергия? Здесь у нас энергия тоже нет и жизнь тоже нет ух ты блять бактерии бактерии тоже не работает так бактерия плюс пар значит значит вода планктон планктон овощ дерево эволюция офисного работника едем дальше я не знаю кстати, сколько я успею за такой короткий ролик ух ты я рыбу создал вы можете знать рыба о воде в которой плавает всю жизнь. Что можно знать рыба о воде, которая плавает всю жизнь? Альберт Эйнштейн. Вот и рыбу сделал. Так, рыб, косяк рыб, отлично. Ух ты, животные появились. Так, теперь человек и рыба. Охотник и рыба. Схуяли. А если волшебник и рыба? Тоже нихуя. Мне как-то надо море создать. Потому что вода, вода и вода не работает. А море должно быть. А если вода и песок... Где у нас песок? Вот здесь. Тоже не работает. Болото, песок мы пробовали. Это как раз таки глина. Вода, глина. Ммм. Так. Блядь. Песок. Да песок уже был вообще-то. Так, ладно, я понял. Почему-то она снова сработала. Ну фиг с ним. Так, человек и камень. Кстати говоря, почему я об этом не подумал. <гас> Избушка. Избушка. Хижина счастье лучше, чем дворец Холодной роскоши И там, где любовь, там все Так, избушка огонь Просто хочу по попробовать М -м Избушка огонь Блять, не работает а оружие человек я уже делал Инструменты, инструменты человек Это я... Так, так, так, думай. Что у нас мало сейчас? У нас сейчас, а нет, с воды у нас не так-то и мало. Я не знаю, как сделать море. Так, голем призрак нам пока не нужен. У нас уже есть человек, рыба плюс вода, ну понятно, водка, болото, допустим. Так, у нас еще есть планктон. Почему, кстати, интересно, бактерии человек? Потому что ведь по сути мы могли бы создать заразу. Я хотел бы болеть. Так. Чисто уже, эксп... уже, уже экспериментирую. Опа. И... Не повезло только кэшалоту, который внезапно возник из небытия в нескольких милях над поверхностью планеты. Отлично. Наш планет растет. Так, хит. Отлично. Что почему, блядь, планктон и рыба? Ну, ладно, мне не понять, в принципе. <с2> <с1> Я просто привык больше к игре алхимии Еще раз повторю Так, а если вот так? Ага, ничего не дадут А если вот так? Тоже ничего не дадут Вот почему яйцо и человек ничего Паровой котел Плюс, допустим, вода Нет Так, стоп, надо подумать Огонь, у нас с огнем мало всего Что-то же еще должно быть Паровой котел, кстати, может даже очень с огнем хорошо сработать. Нет. Нет. Нет. Нет. нет. А если с человеком? Спе... Труп нет, Милый, приезжай скорее, я умру. А, я умру тебя ждать. Я не поеду к трупу. Отлично. У нас есть зомби. Или сейчас будет зомби. Ну что естественно. Зомби. Почему зомби не едят друг друга? Ха. Корпоративная этика. Так, у нас есть зомби Зомби и человек, никак Трупы человек, труп охотник угу. Ну так, просто попробовать стоило Так, зомби, ну зомби я могу дать только оружие попробовать Он тупенький для инструмента, для избушки тоже Так, хорошо, я вообще-то над огнем работал Не хотел создавать всяких трупов, зомби и так далее Ммм так Так, так, так, думай Спирта, ну это все понятно Огонь И воздух это уже было Все это было Плазма Кстати, насчет плазмы Если дать волшебнику Ничего не изменится Ну, плазму оружию Ничего не изменится, естественно Так так, так, так. О, кирпич. Криш, о, Я поняла любовь, как кирпич, из которого можно построить дом или утопить им труп. Отлично. Доступно что-то там новое, что-то там. Подожди, еще раз, сверни мне, пожалуйста. Что там доступно? Древесину надо создать. Мне еще дельфина не сделал. ты не сделать, мне про древесину говоришь. Кирпич. А, допустим. А если человек... Хотел попробовать с трупом, но ничего не вышло. Кирпич. Кирпич и песок. Кстати, где песок, пыль. Песок здесь. Песок глина, песок земля, песок стекло, песок... Камень. Мне нужно попробовать с песком. Песок огонь была, песок пал бесполезно, песок это бесполезно. Песок вода, понятно. Спир тоже. Болото уже было. Воздух, пара, это все бесполезно. Только если вот так можно попробовать, конечно. Ну, бактерии я вообще не знаю насчет этого. Блядь, ну только попробовать, если нет. А кстати, если земля и рыба то тоже нет. Так, ладно, вернемся к огню. Лава, огонь, плазма. Что еще можно попробовать соединить с огнем жизни, если только, или энергию? Ага, энергия, с энергией уже все понятно. Яйцо не дается, это не дается. Ну, кирпич плюс огонь уже ничего не сделается. Ну, вода, огонь было болото было, это было. Просто чисто попробовать. Так, вернемся к воде. Бесполезно. Воздух, пар, пепел пыль, бесполезно. Так, на чем-то я все застопорился, себя хе <смех> плюс пик. Так, а если... Нет, если бы до бы, на нас выросли грибы Блин, что я вообще с огнем ничего не могу И в голову он еще не приходит Так Думай, блядь Кирпич инструмент мы пробовали а, Кстати, а если камень и камень? Кремень, да? Камень, огонь, камень Понятно Огонек надежды Обычно горит синим пламенем Конечно, ничего не изменилось Я понял А камень и металл? Тоже не работает. Да? Просто камень камень Я наделся кремень получить, если честно Но тут немножко все упрощено так, вам, дайте подсказочку мне, блядь Что если создать элемент Чего? Это была подсказка, блядь? Семена И можно сделать как-то семена а, Земля и жизнь мы пробовали, да, по-моему? Земля-вода Земля-вода Земля-вода Мы пробовали, естественно Семена Из чего у нас появляются семена? Кервяк. Клевета наносит удар обыкновенно достойным людям. Так, черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Так, у нас есть червь. Хорошо, у нас теперь надо вспомнить... Вспомнить, я бы даже так сказал. Как сделать семена? С чем-то, наверное, земля. Может, с человеком, кстати? Нет. Голубая рамка для финальных элементов. Жук. Хорошо, жук и жук. Так. Стопэ. Ладно, я пробовал. Инструмент. А, это... Фи а, все, что, что закончено, у них голубая рамка. Все, я понял. То есть это мы типа уже не трогаем. О, как хорошо, они придумали. Вот это тоже закончено. Ага, призрак голем еще будут нужны. Спирт тоже. А, алкоголик! Nice, О, indeed. почему если парень упал лицом в салат, так сразу алкоголик, а если девушка, так ув... увлажняющая маска. И Шутки, конечно, бомба. Так, у нас есть алкоголик. Это тоже конечный элемент? Нет, прикиньте, алкоголь еще и не конечный элемент. Плазма конечный элемент. Бля. Так, нужна подсказка, бля. Эти элементы могут среагировать. Бля. Так, ладно, пробуем. Окей, ладно, поехали. От простого. Все просто. Проще каждый элемент соединить с собой. Ю. Блять, пашня. Кому вершки, кому корешки, а кому только пахота и жад. Так, надо ну, еще, кстати, не семена никто. Что вы понимали. Так, а что у нас там было? Нет. Инструменты и камень. Ну это можно сделать. Блядь, а как это так получилось? -то? Ладно. А, пашня и человек. Нет. Вода, вода. Нет, болота нет. Тут понятно. Ну-ка. Ой. Понятно. Ну черт. Нет. Как мне получить из вас семена зараза? А, потерепте. У из животных еще мало кто есть. Так, так. О, у меня уже котелок не варит. Ай, думай! А что, можешь завершить игру, типа? И одиннадцати из. Блять, всего 42 элемента открыл. И уже была подсказка одна. То есть, если я нажму сюда, то мне просто покажет, как сделать, допустим, те же самые ракушки. Кстати, насчет ракушек. Это же, наверное, с водой что связано, да? Подсказка восстановилась. Круто. Спасибо. Ракушка. О. Ракушка. Змея. Змеяный яд очень полезен. А попробовать не желаешь. А кстати, насчет змеи. Инструмент змея. Яд. Не нужно пробовать яд. блять, я случайно пропустил. Я молодец. Так, у нас есть яд. Яд, жизнь. Яд, энергия. Яд, яйцо. Естественно, яд, человек. Это труп. Потому что у нас уже это, ну-ка, бы логично. Так. Яд. Куда еще? Можно воду добавить, правильно? Правильно. Ну, сейчас, конечно, можно, Яд Яд оружие. Отравленное оружие Ну естественно Что для одного еда Для другого яд Так Человек И отравленное оружие Ассасин Любой убийца в первую очередь Убивает самого себя О как Так у нас есть ассасин Ассасин труп Понятно Что у нас уже было так, Это еще не законченный вариант, чтобы вы понимали Семена! А, так, ладно Бля Так, поехали по очереди, ладно Утка это птица, которая ходит так, словно она весь день каталась на лошади Хорошо так, у нас было... Блядь, я забыл. Жизнь и... И вот так вот у нас было. Ну, раз уж мы уже здесь, я просто все попробую. Так, яйцо, подождите. Динозавр. Есть одна вещь, которую не купишь ни за какие деньги. И что же это? Динозавр. Так, отлично. Теперь нам нужен динозавр и огонь. Oh, дракон. Wonder. Я думаю, там не очень интересно, поэтому. Дракон. Так. Ассасин дракон. Волшебник дракон. Охотник-дракон. Пепел-дракон. Пессимист это кучка пепел, понятно. А... А Охотник-дракон.. А динозавр. Кровь динозавра Что делать, когда кровь льется без остановки? Писать завещание Так, а если человек плюс кровь То это, наверное, ну, должен быть, по сути, вампир Алкоголик Вампир Для вампира смерть не конец, а начало Алкоголик-вампир а Человек-вампир Два вампира Ну, понятно Вампир-вампир Так а, Мне нужен герой а как сделать героя? Я просто помню, да? Просто если я сейчас выберу человека, да, и дракона, да, блядь, то, понятное дело, ничего не изменится. Че, подсказка? Подсказка это хорошо, конечно. Ну давай, поехали. Ух ты, блядь. Неожиданно. Так, поехали. Так, сначала он человек. будет. Потом алкоголь. Не, алкоголь это бесполезно. Не понял, блядь. О, кстати, ван Хельсинг. Почему нет? Упырь! Нечисть! Понять можно людей. Нет. Ух ты, блядь. Неожиданно Так, упырь А, упырь это законченный вариант Труп зомби это мы только что получили как раз Труп волшебник О, а, понятно Возможно разбудить, я понял Труп остался, волшебник тоже Так Пар Стекло Клинт так пар и подождите как же надо получить семена я правда не помню так керамика керамика керамик может глиный человек nice о вот. почему ты спишь в нашей ванной керамика предохраняет костюм от образования склад как я встретил вашу маму ну Но... Прикольно, в принципе, игра. Ну, там, по большей степени, для стримов сидишь там, общаешься. О, а, керамика, это законченный вариант. Если кирпич инструмента не работает, пашня не работает. Пашня вода, по-моему, тоже. Керамика, ну, это бесполезно. Поехали. Ну, блин. Так, и я не человек, и я не человек. You. Полубог, бог, это газообразное... А, Что-то там. Так, а мы энергию пробовали, да? Так, ладно, жизнь. Энергия. Полубог, человек. Полубог волшебник, Хо -хо. Подождите. А где этот самый? Дракон. Ага, нельзя. А, если полубог и полубог, что, конечно, маловероятно, но хотелось дать ему больше сил. Ящерица. Ящерица. Где у нас бегает ящерица? Скорпион, они подходят друг к другу, Они скорпион, а он, она скорпион, а он идиот. Бля, неплохо. Так, у нас было здесь, да? Мы скорпиона получили с помощью жука и, по-моему, глины. Или земли, но одно из двух. Так, поехали. Болото. О, ну, змея у нас уже была. Так, ладно. А, что у нас еще есть а огонь? Ну, пепел, понятно. Не то. Инспирение. Феникс. Многие стали бы фениксами в своем деле, когда бы не, оприди... не опередили их другие. О. -о, -о, -о, -о. Так, дать подсказку. Ага. Червяк -а -а -а. сера. Мы создали новый элемент сера. Сера, отлично. Теперь надо попробовать серу совсем вот таким вот. Так, инструмент, ладно, я понял. Ладно, человек, хорошо. Волшебник, хорошо. Огонь. Ага. И энергия. Вода. Тогда энергия. Сера. Водорос. Это, скорее всего, болото и что-то еще. это пока мимо мое предположение. Вот. это будет не ничего не будет. А, кстати, а если попробовать скорпион и инструмент? А, ну это я, ну понятно. Блин, а все, а все, а я все застрял. Не, ну я до конца, может быть, я не пройду эту часть. Птица и огонь уже было. Но птица и вода... Не... А птица и человек тоже не работает. Э, Птицы что можно дать? Избушку, ну ей нет смысла. Змея, динозавр. Так, как сделать семена, блядь? Вы меня научите, дайте мне подсказку. Блин, я и сам так мог, вообще вот так вот сидеть и пиртаться. Nice. Ртуть, ебать, профессиональный обра обработчик легко встряхивает градус до 12 градусов по цельсию. Так, где я был? Ртуть, что я получил аж ртуть. А, здесь я был, походу. Да, здесь я был. Так, подожди, туда поехали, ну, ладно, раз уж такое дело... Мне бы дали бы это самое, как его. О -о -о. А если ртуть энергия? Туру ту ту ту ту -ру ту, -ту, -ру -ту -ру. А туда же можно поиск сделать. Пеникс. Пеникс, восставший из пены. Ну понятно. А если человек? Хочу а, дать подсказку. Лед, что-то и что-то. О, пар, ладно, понятно. Так, чистый погод. Блядь. Обожаю галет. Четвертая шпагата, два сальта, пять ласочки дома. А четыре шпагата, я понял. Опа. Так сразу мне подсказку. Very nice indeed. Пунктирный рамка для элементов без реакции. Не понял. Призрак. А, -а, -а все, я понял. Типа у них не будет реакции никакой А, то есть чтобы я их не пробовал Ни с чем использовать До тех пор Все, я теперь до меня дошло Водоросли у нас есть Теперь нам нужна вода, кстати Нет? Как это нет? Ты шок У нас все еще можно что-то с чем-то соединить И тогда у нас что-то получится Но все, что с пунктирной рамкой Ничего не получится А с чем мне... Блять, подожди, как мне море получить? Философский камень. ⁇ пнут. Или... О, электричество. Электричество. Электричество. Можно попробовать буря плюс энергия. Точнее, шторм. А, шторм земля. Нет. Нет, стой, подождите. Воздух, воздух. Ага. Электричество. Very nice, О! Все, кино не будет. Электричество кончилось. Так, здесь у нас все еще, опять же, таки. здесь у нас тоже что-то... А, кстати, электричество. А, законченный вариант. Да ладно. Поехали. Оп, опять что-то. Ну, полубог плюс оружие, охотник, аромат. воин. Вот, всякий воин должен понимать твой маневр. Отлично, у нас есть воин. Отлично. Теперь нам нужен воин плюс дракон. Герой. Отлично. Что делать, когда кровь льется без остановки? Писать завещание. Мы открыли еще и героя. Не, ну, я до сих пор не знаю, как получить семена. воин плюс алкоголик воин плюс, ну, воин плюс э, человек понятно воин и воин допустим воин ассасин понятно а воин вампир где вампир а, не подожди воин и вампир понятно воин феникс понятно воин Голем, понятно воин дракон уже было Бля, а как-то дракон еще не закончился. Дракон шторм, дракон воздух, дракон пар, пепел. Кстати, надо бы еще как-нибудь золото создать. Так, что ладно у нас есть? Грибы. Не знаю, как создать грибы еще. Черепаха тоже в голове. Снег. Вот снег, вот что-то что в голове есть, в принципе. Снег. Сначала надо найти лед. Так, ну такие легкие подсказки это, конечно, очень хорошо. Снег, водка, вода, снег, а, снег. С чем можно изб... А снег законченный вариант? А лед? А лед еще не законченный вариант? Лед. Лед. А если человека? Я просто не помню, пробовал, нет. А, поехали. Так, динозавр, я понял. Так, ладно, поехали. Ничего интересного. Нет, стоп. Там блюты вот эти животные, да. Так, с воином мы попробовали, да? Понятно. Животное человек. Да ладно Перо-мясо Отлично, то факт, что ты воткнул перо себе в зад Не делает тебя курицей Фух. Так, у нас теперь есть ингредиенты Что уже неплохо Ага Эти без... Эти Законченные и без реакции А как же, блядь, жареное мясо, например Два элемента, которых я открыл И то оказалось для меня бесполезным Бабочка. А Где ты, Бабочка. Михи. Так, отлично. Давай еще одну подсказку мне. Буревестник. Молния и птица. Может быть, такое? Где тут молния у меня? А может быть энергия и птица? Кстати, я что-то об этом не подумал. Птица энергия. Электричество птицы. Нет. Так, а как мне бы и вестника получить? Я понятно. О! Не знаю, не вкусно. Дай подсказку. Я кстати похоже... А, мох еще могу создать. Мне сейчас хоть, наверное, подскажут. Черепаха. Мне бы подсказали бы, как этих сделать. Поехали. Бля. Да был у меня уже алкоголик, блядь. Не то. Так, поехали, герой. А, человек я герой затрогаю, блядь. Философский камень, волшебство, кажется, истек срок годности. Философский камень. Опять же таки, полубог. Понятно. Пиво, пашня, пашня. Сто пудово, да? Не. -а. Как-то можно создать пиво. Прикольно. У меня же даже семян нету, блядь. бля... Даже представления не имею. Ладно. На этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, репешки, за просмотр. Всем пока. Не знаю, правда. Надо еще университь.